Так, привет, братва! Сегодня у нас 16 декабря. Сегодня мы со Степой выехали на металлокоп. А, вернулись мы на, обратно на железку, только уже с другой стороны города. Вот. Попробуем сегодня здесь походить, посмотреть, пошукать. А, ну и соответственно вам выложить материалы. Но еще немаловажно, сейчас уже съемочка у нас производится на новую купленную экшен-камеру. Так что посмотрим, что она там будет. Какая картинка, как что будет записываться. Вот, ну сами посмотрите, сами оцените, а мы сейчас начнем копать. Да, всем привет, Ребзе и Иента. На камеру то новую пишем. Сейчас, короче, сильно я так не буду снимать. На голову одевай уже тогда начнем. Сегодня с сегодняшнего дня материала будет побольше снято, потому что на телефон мы как бы то снимали, то не снимали, а на эту уже камеру как бы будем нормально записывать. Все, Сейчас на паузу на голову одеваем и погнали Так, откуда? Можно оттуда либо отсюда Хотела, вот заходи Потихоньку. Вот здесь вот 80 Нет. Глубоковато где-то ну, Глубоковасенько 80 до плит кого-то ну, как бы такое знаешь сигнал как с морганцовки блин бросили колосник а, ну, как бы, да. похоже очень похоже Трак ё, ребята первая находка сразу с льоту да, все в прямом эфире это уже радует находка блин на первых порах на я, если что, без пердосов поработаю. Я что-то, блин, Так, в пердосах Пишу, у меня такие пердосы хорошие. Оббаняю. Блин, оббанять не будет. Да. Да, довольно-таки неплохой Да, что-то это как-то рядом и сверху это сейчас открыть слышь что, камера жбан кидаю в кармаш вот такой вот шайба кому нужно шайба это кольцо властелин, да. властелин металлокопа 66 четкий 66 четочка Соколь то лампочки что -то. Ага. Как говорится, глухо, тихо. Есть? Да, 80. Жужелка, жужелки. Добрые люди. закрыли. Не, давай-ка На месте? На месте что-то Интересно А, стой, вот это не может на эту? Потому на мелочевку, блин 80-70 Сигнал прям в зачете. Ну, да. Хорошее что-то Как мне один человек Сказал Где-то рядом у нас Был паровозный завод Который человек этот будет смотреть о, о, Ребята Ребята в чем дело Я вот вижу Нормально Копаем вот это хорошая местинка, блин. Нас давай. и та местинка попорадовала. Да, ну стой, мы там не долбили. Ну давай попробуем, что тут? 40. Что тут? Не, ну с того, с того места мы, конечно, бахнули прям это. Отлично. <связь> <связь> То место нам подарила... Медная. Медячка? Да. Ребят, и цветное. Земелька радует. Цветнуха пошла. Видите? А это. С этого все начинается. 600... Я вот что смотрю вот на эту насыпь. Вообще не затронутая. Ну дальше мик не притронутся. Слушай, это тут свалка, тут она все будет долбить с края вообще, блин. Какой-то прукер или шок-то? Жизнь какая-то. Там фольга всякая ботва. Она перебивает все сигналы. Сигнал пушка. Блин, меня вот это напрягает лопата наша она там так хорошо уже с этого на она лопнула. шлопнула да. и она трещина видите, начинает ползти скоро она короче устанет конкретно Устану. так давай знаешь что куда-нибудь сейчас местинку здесь оборудуем вот на это на или пусть здесь сверху да выходит. А видишь, вот этот трак, вот этот трак, он не вот это, не с марганцем, который. Почему вот марганец добавляли? Потому что оно высокопрочно становилось. Ну, И оно им. Не знаю, я металл не плавлю. Это я говорю как спец по металлу. Ну, смотри, типа тем не менее попадает. Сань, да? Да! Возрадуемся. Вот хороший. Ну, давай Не, роется хорошо, да. Не, слушай, эта лопата нам верой и правдой прослужила. Не одну сотню тысяч заработала. Сотню тысяч? Не обманывай, люди все кинутся в металлокоп. Это сейчас и так, блин, люди уже кидаются в этот металлокоп. Тиктоке смотрю. Типы. Тип такой, мультипа, типа, я себе металлоискатель купил. Посмотрел видюх. Так много все копать. Вышел на перекоп. Сразу там нашел такую находку. В поле, все в поле находят. Очень интересно. Давай прозвоню. Тут что же? Там нет, что-то есть. Если устал, давай. А тупарики скажут. О! Ходит вот это. Саня работает. Ага. Типа на хлеба, да? Вот это, так оно и есть, пацаны, знаете. Да, пацаны, я лафоню. Нашел? Ага, он у У меня еще интересно другое съемка вот идет. Ланка. Да. Ну да, да, да, да, похоже на планочку. Хорошая, хорошая, хороший товар. Саня, вот почему, да, блин, вот. Ну вот. Как, ну, вот ну, так. Конечно. Ты позвонил с Ну Тут ничего, тут городульки. Ну, пойдем дальше. В ней пойдем поносить. Гигапато дожила. Да, вниз долбит 80 90 да вот он 75 60 80 лопата нужно в этот речный донкрат тоже бы желательно нам его приобрести опа шмандела шманделка ребят опа а ты это, не видишь экранчик? Горит не? Вверху горит кнопочка, а и сам дисплей не должен... Он, он, он тухнет, экономит, да, залез. да Что, что есть? Ну тут что-то это, с мелочёвкой 26 а. Давай глянем, 25, 27 четко. Да ну, ладно, строится ж нормально Обычно на этот сигнал попадался нам костыль Не, грунт приятно это у нас что-то это говорят морозы грядут, тут вот это вот не есть хорошо Хотя это так... буду, Новый год, на ночь. давай еще да, а вот это Фера Маргинс, наверное, или что-то. Ну, что маленькое чудо. то 28. Глянем. О! Кастет. Что Это, поднимется? друг, всегда... Мы его всегда рады видеть. Ребят, там кто мебель дома все собирает, перед Новым годом по почте можем выслать гвоздик. Вот он, наверное, еще его братишка. Олимпийский мишка. Какой вот плотный. хорош, хорош товар. Ну-ка, прозвони. Сама. Сорок. Потерялся вообще. Проходи дальше ты. Я покурю и покопаю ну, еще. Что? Ну, сигнал заглубокий. Пипец. да. Давай вот, мы это оставим просто да. на. Потом я когда. Это можно. А, нет, да, это это... Скачет пипец, как. какая-то старенькая, зажуем ее. На, давай, uh -huh. ну, давай, давай, давай, Поедем, на тебе туда. и uh -huh. Это где? 63. Ну-ка, угу. вот вам, пацаны, фиромарганец этот, угу. вот так, такая надежда на такой сигнал классный. Не сказать, что он классный, но приятный, ну, классный. но классный. Бахаешь? Ага. Сегодня, кстати, сирена, эта, вот, ты слышал воздушная? Сирен, угля как О. прям лупят. Ага. Все начали шмалять. Прям хорошо шмаляет Ну на камере, наверное, вы не услышите, пацаны Прям разрывы такие, прям серьезные ага. Это уже, наверное, седьмой или восьмой Да, пацаны, чтобы вы имели представление Просто От нас недалеко, Луганск, Донецк Относительно Как бы слышно Давай, 30-й наверное, костылик. Не дороли его, что ли -то. Угу. Не костылика какая-то. Вальчик. Вальчик небольшой. Кармашек Да, давно, давно не было слышно. Да, прям вот, блин. Хорошо. Первый раз вот за сколько лет? Услышал такой. Здесь. Да, Ну-ка. Угу, а, похуже похуже. Ну, да. не копать. С нашей, с нашей чудной лопатой, блин. Да, но ну, ваханулись мы сегодня капитально с да. Мы Вон еще туда... Угу. А нет, вот... нет, уже с этой лопатой страшно лишний раз движение делать. Она еще тут раз на лагерях у нас в негодность начала приходить. Может быть этот. Плохой грунт здесь конкретно. Вот тут пипец. Конкретно леска шло. Здесь надо будет лопату обновлять, выезжать уже с нормальной лопатой. Вон видишь, он дальше песочек пошел. Песочек-то хорошо. Ну-ка, звек. Ага, все-все. Писочек всегда радует вообще стал мелкий Был, был, был крупный, стал мелкий Что Что, Вообще ничего вот. Ну пошли да нет, что-то там есть, блин. Стой. Слушай, копали в одном, переместились на другую. место. Вообще, честно. Это, я тебе говорю, этот... Терморганец долбаный Мелкий, его не видно Жалко и хорошее А то ссылку ноль хороший здесь здесь уже что там -то покрупнее тоже за... это это отлично ходит жереб ага о лепешка блин да, не хватит мне на встав уже подрывался ну, подорвался мой миллион давай ну давай бахнем вот под этими фанатом. Угу. А. Да. Ну заходи. Вот это мне показывал Да. Миллион. Хлам, ну 20, 30, 10, 100, миллион. Не, ну это нам не треба Сейчас верно. Давай подарю. Что ходить вокруг да около не металл, металл. это если подкуришь зажигалку далеко не прячет ну вот блин Надо еще найти, где лопаты продаются нормальные. Да вот же. Есть, может съездить, посмотреть мне на рынке. Да, на рынке смысла нет. Батву не купить. А, ну да. А, ну да. А, точно. Это она. Вот гадюка. Дай зажигалецкая. Ля лупят. Хрени и фигачит не то, что там одиночка, да? бах бах, бах. Прям очереди хороший такой, блядь, блядь. Да, чуваки, это вот здесь слышишь такие, да, тяжелые разрывы. А там если прям по Страшное дело. Давай, глянем. За засоренное место, конечно, на протяжении. Ну-ка. Ну, угу. ну он уже, да. Банк? Жижа какая-то Ёпта баё, никакая ну хороший, ну, угу. Хороший, ну... ну... Давай глянем, глянем. рыл рыл не дал рыл рядом с угу. ним всем а может на батку рыль может угу. а сейчас показывает хороший. дебелых Ага. Что-то ну, есть. Кто-то хороший. Угу. А как же они рядом здесь Эх, Хз. И, и не подняли. Если, Может они вот этот марганис нашли рядышком ну, Он ну, сигнал ну, похож Сигнал очень похож блин. только ты лопатой старайся особо сильно не подходить. Да я поднимать. понял. Чуть-чуть Планкер ну, да. угу. Планочкин Боя такая целиковая Да, цельная вот, Подожди, не говори А кому говоришь? Ага, а вот теперь говори Я говорю, вот и пожалуйста Вот они лунки долбили А рядышком лежала планка Не подняли Давай, уберем их нахладку. Давай. РЖД радует. Да, начинает снова радовать. А сколько? 40 показывал. 79, 81. А. Это хороший, да. Ну, ну тут новачок. Хотя 56, 49, 68 показал. И 86. Ну давай подорвем. Вниз. Вроде копается нормально. Что-то не одно, что потому что тут. Неужели он так сигналит, он не за сигналом, сколько он один? Ну что-то показывает, еще есть что-то вроде что-то очень рядом. Надо сразу прижить, выставлять на хороший металл и не парить. Да. 81 а вот это не оно блин 81 класс ребята пробочка давай мы просто переходим давай вернем Блин, тут такая земля, но сигнал найчеткий, блин. Это плавленная для свинец. Этот рандец будет. Так да ты че, манать. Манать, манать. Ты дай лохоты нет. 12 метров. Так да, ты че, так да, ты че. Ищи еще тебе тут Да. Блин, Фан. да, вот так, какой-то вонючий фантик. А, нет, Саня, на него не сигналируют. Подел. Это, походу, оконцовка. Это хорошо. Да, что-то на нее похожа очень-то нарезать. Да это только боковины. Ну, это яблоко. Это нет. Давай с этой стороны мы его ее... там заканчивается. Блин, так рассудить. Сегодня у нас какой? 14... Нет, 16 декабря, блин. А погода прям жарко. Знаешь, ну, сказал. Да, ребята, это рельсы. Это рельсы, ребята. Есть предположение, что она 35 метров в ширину, а длину 120 и не меньше. Ну, здесь она, здесь она. Здесь рельсы, угу. вот. было всего бы на метра два, нам бы, в принципе. бы при достатке сегодня бы мы... Ну если бы, а так как ты? Тебе надо, блядь, звонить? А если двенадцать? А если двенадцать? Угу Девяносто восемьдесят пять Ну вот и думал Там-то просто достанет, блядь? Ребятушки, вот вам, пожалуйста, блядь, находишь такую находку И боишься, чтоб она, блин с одной стороны, боишься. Угу. Ну, как бы да. Да, да, да. Как бы да. Там хз. Идет он или нет. Ну, тут, что, он радует, и глубина не сильно большая. Да ну как? Ну, ну, а вот там. Попробую еще вот там за кучкой за это Давай, знаешь, что мы можем ход конем сделать. Как она, примерно? Иди сюда сань вот подойди давай вот здесь копанем угу. пацаны вот смотрите возможно это рельса но ну, невозможно это рельса это видео выйдет явно не через неделю не через две она выйдет тогда когда мы ее сто процентов отсюда вызвали Дабы зачем это? Чтоб не приехали, они звездонули. Вот опять небольшая головная боль. Ну как приятно. Вот сейчас мы примерно пробиваем ее, вот она. Они тут. Вот а здесь. Мы накопались, да? Слышь, ну мне вот такие машины не нравятся. Не, вообще нормально. Ну вот это большой вата, за то, что загрузился ну как бы да всей толпой. Давай кошляк мы бранем. точно убедиться. Вот сюда ближе, Саня, вот она 90, прям пока Давай покопай. Она уже вот-вот-вот сейчас сдохнет. А Слышь, это дорога здесь у нас получается, да? Ну там дорога, да. Ага. чуть чтобы было удобнее. Слушай, ну по идее она бы закончилась точнее здесь бы началась Ну это не забывай наморой на углубление. если мы там ее взяли. Ну это не обязательно, видишь, она бы ее подхватила хорошо. Подхватила хорошо, да. Ну здесь в любом случае ее смысла сейчас нету подрывать, какая бы она ни была. Потише. Без лопаты без нихера. Да. Пошли. Ты пока... зарыл? Да, я там подрыл. Попал лопатой. Еще немножко держит. А у в машине пить нету? Не знаю Надо идти же собирать планки наши Сань, ну это, конечно, уже все, блин. Так, пацаны, мы, короче, свернули на сегодня это дело. Да, лопата нас, конечно, подвела. Мы лоханулись, мы не проверили. но ну, лопата свое и жила. Надо будет решить вопрос по лопате. Это раз. Во-вторых, вот наши находки. Ну, сколько мы? Час-полтора побродили. Трак, три пластинки. Ну, такой еще мелковатый металл. Основная Основная цель Лежит на месте Да Поэтому будем ее долбить Надо решить вопрос с И ехать Вот она лопата Она уже устала Хочет отдыхать Она просится тоже в металл К пиздолазам На переплавку Мы отправим на переплавку Новую жизнь дадим ей Ты не поли контору, ё-моё Не, ну мы так чисто Покажем трохи Чуть-чуть места все равно видео и тогда, когда мы пройдем тут здесь в принципе все Да, прозондируем а Потому что, не смысла, смысла нету как бы показывать, палить Мы так, все за это боимся давай боясь. собираться, ребят А от вас подписочка на канал, лайкосы И дальше будем продолжать рыть Все, стой, стой, стой, давайте, пацаны Самое главное от вас поддержка приводит Все, давайте